Здравствуйте, Анна! По вашей просьбе я сделала для вас расклад «Анализ отношений» для того, чтобы проанализировать ваши отношения с Глебом. Расклад я уже выложила и сейчас дам вам его трактовку. Карты в центре расклада, слева и справа, в крестах в середине, это карты бланки. 29-я карта «Дама», которая обозначает вас – и двадцать восьмая карта «Джентльмен», которая обозначает Глеба. Две карты в самом середине расклада. Это 26 шестая карта «Книга», которая показывает суть отношений на данный момент. И пятнадцатая карта «Медведь», которая дает совет паре. О совете, который дают карты, я скажу в конце расклада. Сейчас начнем с сути отношений. Двадцать шестая карта книга говорит о том, что отношения находятся в стадии изучения друг друга, получения информации друг о друге. Но не стоит забывать, что карта книга также может говорить о какой-то тайне, о том, что у одного партнера от другого есть какие-то секреты. Есть информация, которую он скрывает и не хочет афишировать. Теперь посмотрим, что каждый из вас думает о ваших отношениях. Это показывает карты, которые находятся в самом верху расклада. У вас это 30-я карта Лилии, у глеба 19-я карта башня. Лирии говорят о гармонии, о чистоте. О наивности и также вы думаете о ваших отношениях также лилии это сексуальность поэтому сексуальный интерес у вас к Глебу присутствует также по времени лилии обычно говорят об очень длительном периоде поэтому и отношения вы бы хотели чтобы были продолжительными у Глеба выпала 19 карта башня Прежде всего, это карта стабильности, то есть у него есть какое-то мнение о ваших отношениях, и он его пока не меняет. Также башня – это карта одиночества и отстраненности и ухода в себя. Я бы сказала, что пока он не настроен продолжать отношения, он намерен быть один. Также башня – это некий официоз. И отношение у Глеба к отношениям такое же. То есть отношения на расстоянии какие-то такие более официальные. Теперь давайте посмотрим, какие чувства каждый из вас испытывает к другому. Это карты, которые находятся под картами-бланками. У вас это 23-я карта «Крысы». У Глеба тридцать шестая карта «Крест». Сразу скажу, что обе карты негативные и говорят о том, что чувств нет. Крысы обычно говорят о некой разрухе. В данном случае это разруха в чувствах. Чувств нет. Крест ставит крест на чувствах в данном случае. Знаете, как есть такое выражение поставить крест на чем-либо? Переходим к самым нижним картам. Эти карты показывают, что каждый из вас ожидает от другого, что хочет от него получить. У вас выпала 20-я карта сад. У глеба 24-я карта сердца. 20 карта сад это очень легкая карта которая говорит о общении и нахождении в каких-то общественных местах. То есть, вы бы не прочь с ним погулять в парке, в сквере, сходить в кафе, пообщаться и так далее. Но ничего серьезного вы от него не ожидаете и не планируете. Двадцатая карта «Сад» очень часто показывает на интернет – и на общение через интернет и соцсети. Чего ждет Глеб от этих отношений? Выпала карта четвертое сердце». Это прежде всего различные эмоции, а также любовь. Возможно, он хочет, чтобы его любили, говорили ему о любви и выражали как-то свои эмоции к нему. Теперь давайте посмотрим, что каждый из вас скрывает от другого. Это показывает карта слева от вашей карты бланки и справа от карты бланки Глеба. У вас выпала четвертая карта «Дом». Здесь может быть несколько вариантов. Вы можете скрывать что-то о своей семье, какую-то информацию. Либо же что-то есть личное, частное о чем бы вы не хотели ему рассказывать. У Глеба выпала восьмая карта «Гроб», которая также может говорить о нескольких вариантах. Во-первых, «Гроб» — это пустота, так как у «Гробу» пусто, то он может здесь означать, что Глеб от вас ничего не скрывает, то есть с тайнами пусто. Во-вторых, гроб может говорить о каких-то потерях и страданиях о печали, и это может глеб от вас скрывать, что у него на сердце какая-то пустота, возможно, боль от утраты кого-то или потери. Это может не обязательно быть физическая потеря да, смерть человека. Возможно, он с кем-то расстался и до сих пор. Испытывает от этого боль. Теперь посмотрим, какое поведение каждый из вас демонстрирует другому: это карта, которая лежит справа от вашей карты бланки, и карта, которая лежит слева от карты бланки глеба. У вас выпала 17-я карта аисты. Аисты прежде всего говорят о изменениях и переменах в лучшую сторону. Именно это вы и демонстрируете Глебу, что хотите каких-то изменений в ваших отношениях. Также аисты могут говорить о перелетах. Возможно, вы хотели бы полететь к нему, или чтобы он прилетел к вам, так как вы говорили, что живете в разных городах. Вы показываете Глебу, свою готовность к изменениям и готовность прилететь к нему в гости или чтобы он прилетел к вам. У Глеба выпала тринадцатая карта ребенок. Ребенок это прежде всего несерьезность и инфантильность. Поэтому Глеб ведет себя также несерьезно и по-детски. Но также ребенок может говорить о чем-то новом. И поэтому здесь карта может говорить, что глеб готов начать новые отношения отношения с вами. И последняя карта это совет карт паре. Здесь выпала 15 карта медведь. Здесь я бы сказала, что карты дают совет не паре, а именно вам. Так как Пятнадцатая карта «Медведь» очень часто показывает соперника и другого мужчину. К тому же «Медведь» всегда показывает мужчину сильного, властного при деньгах, который способен позаботиться о женщине. И вот здесь мне интуитивно идет информация, что карты советуют найти вам другого мужчину, который будет соответствовать. Вот этим критериям. Они дают совет, что Глеб не тот мужчина, который вам нужен, что нужно искать другого. Теперь посмотрим, что же дадут эти отношения вам и Глебу и итог отношений, чем все закончится. Для вас выпала 22 карта Развилка. Вернее, эта карта не выпала, а я сложила все карты, которые выпали вокруг вашей карты в бланке, и получилось вот такое число. Карта «Развилка» прежде всего говорит о дорогах. То есть, вам в этих отношениях придется просто ездить постоянно туда-сюда. Постоянно вы будете в дороге. Также карта «Развилка» может говорить о наличии «Любовного треугольника». То есть в этих отношениях будет еще какая-то женщина. Ну и в-третьих, карта развилка говорит о каком-то выборе. То есть вам придется сделать какой-то главный и важный выбор в вашей жизни. Что же дадут эти отношения Глебу? Если сложить все карты вокруг его карты-бланки, получится 20 Восьмая карта мужчина, то есть его карта бланка. Эти отношения дадут ему почувствовать свою мужскую силу, напомнить ему, что он мужчина. И, естественно, эти отношения будут целиком и полностью зависеть от него, от его решения. Как он захочет, так и будет. И последняя карта Четырнадцатая карта Лиса, которая показывает итог отношений, чем все закончится. Очень неприятная карта, карта обмана, лжи, предательств и измены. То есть, ничего хорошего из этих отношений, к сожалению, не получится. Вот мы с вами и оттрактовали весь расклад. Вы сами видите, что хороших карт... Не выпало. Один негатив. Ничего хорошего от этих отношений ждать не стоит. На этом расклад буду заканчивать. Если будут вопросы, вы обязательно пишите. Я на них отвечу. Ну а вам я желаю встретить настоящую любовь свою половинку.